Ребята, всем привет! Вы на канале Fishing K и сегодня мы приехали на небольшой каналчик половить мелкого окуня. Большие экземпляры здесь большая редкость. Будем ловить, а что увидеть, что получится у нас увидите дальше. Ставим лайки, подписываемся на канал. Смотрим видео полностью. Вот и первый кокунь. Вот он еще один полосатик. Вот такой 10-граммовый окушок. Продолжаем ловить рыбу. Андрей поймал первого монстра. И съел его живем. Вот рыбоед. Рыбоед. Андрей сегодня ловит на очень известную и народную палочку. Фаворит Bluebird. Третий, да, регенерация? Катушка у него Dive Acceler 2000D. И шнур, фаворит Smart 03. У меня самая простая палочка, Гамакадзу, Лакс Йорхайм хаймхана 53 катушечка Сувара, САИ-4+, в 2000 размере, и шнурок и Джикей Джисул апгрейд 02 О, ребята был более-менее крупный окунь грамм на грамм 25 наверное, и он взял под бережком под бережком и я если честно даже не ожидал уже начал поднимать пининг он такой гад это а, Андрей так это. Кольчик Андрей мерзает. Да конечно Андрей минус 3 градуса на улице. Сейчас солнышко выйдет. Сегодня я ловлю на приманочке фирмы Атак. Очень интересные. Уникальной своем роде приманки. Для нано двига мормышинга идеально подходит. Размер он 1,3. 1 дюйм. Сейчас поставим такую танту. Фиолете. И попробуем поймать дикого окуня. А может быть даже карася. Караси здесь, караси здесь огромные, до килограмма. Есть такой человек по кличке Цыпа. В том году он поймал карася, закил его. Русик, привет! А наверное, сейчас. А наверное, интересно, садил или ему просто пофиг, она у него нацеплена. <звы> О, подул уже теплый ветерок. Будьте, птички поют. Коба, прям с ударчиком, ребята. Прям очень мне порадовала эта поклевка. Хоть окунь не маленький. Вот такой вот 10-горомовый полосатый мутант. Ну, очень хорошо отозвался на Танто. Прям с ударом, без всасывания. Прям я почувствовал все в руку. И мы его отпускаем. Обычно Андрей такие жарит. Но в этот раз я ему не позволю это сделать. У Андрея тоже, давайте, танта стоит. Танто только от другого производителя. От местного здесь под рекламу дадим. Местному, Новокузнецкому, силиконовому делу мастер, Мастеру. Криш, Инхук, вроде называется его приманки, Володя Крылов, Вконтакте ищите, недорогие, более-менее качественные приманочки делает. Вот Андрей у него купил и ловит рыбку на них. А я нашел наверное, для себя оптимальный выбор по цене, качеству. Вот как она вот, вот, это изобразие, извините за сейчас... Видно у меня как на 12 крючок, она вот эта, она и такая же. Это, где... Кольца мёртвая, где же этот теплый, теплый, теплый ветер, где же солнышко. Ребят, поклевочка была хорошая. О, прям с ударом, ребята, прям вообще в руку, меня аж прострелили, прострелило, это прям без вранья, серьезно. серьезная, Так само. Лакс, Йохейм Хану, 63-й уже, фиг выговоришь уже, на вот таких поклевок. Вот такой 15-граммовый окунь пробивает прям до локтя, я же не поверил. Вот Андрей спрашивает, что у меня стоит, ребята. А так, Тим, у них она называется ТНТ вроде, или сейчас уже... А, сейчас у них по-другому называется, посмотрю, сейчас скажу. А может, кажется, и ТНТ. Вот в таком фиолетовом цвете. Уже вторую рыбалку очень показывает себе. Блин, ну поклевка, ребята, это просто чудо. Чудо, чудо. Без преувеличения. Сейчас, конечно, владельцы палочек наподобие фаворитов, изобелок скажут, такого не может быть. Но, блин, попробуйте. Купите себе такую палочку и попробуйте. Что это значит? Удар током от поклёрки. Оп! Андрюша поймал 30-граммового окуня, он даже не ожидал такой подачи. Окуня нас не отпускает отсюда, только мы хотели уйти, начали поперти. О, ребята, это вообще был прям чуйка. Я прям чувствовал, как он начинал подходить, вот этот 10 граммовый окушок. Кайф, просто кайф. Нашли мы, короче, с Андреем, походу, место, где эта полосатая вестия сидит все И выдалбливаем потихонечку его оттуда. Так, вот такое интересное местечко я обнаружил. Ап, вот так, да. пробуем. Ой, Андрей показывает, мастер-класс, ушу, я, ушу. ушу, это все ушу полетело на меня, блядь. вот он еще один окунидзе девятый друзья, вот и закончилась наша рыбалка половили немного мелкого окуня в принципе нормально палочка отработала на ура Андрей тут тоже маленько половил не хвоста не чуши ездите на рыбалку ставьте лайки подписываемся на канал все пока пока